Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф и я его ведущая Екатерина Торопова. Мы продолжаем серию прямых эфиров с представителями институтов, посвященные приемной кампании 2023 года. Сегодня на очереди Институт международных отношений. На ваши вопросы ответят старший преподаватель кафедры алтаистики и китаеведения Высшей школы востоковедения и африканистики Гайнулина Лейла Айдаровна. Здравствуйте! Здравствуйте! Заведующий кафедры регионоведения и евразийских исследований Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Каримова Луиза Каюмовна. Добрый день. Преподаватель Высшей школы иностранных языков и перевода Априжио Алифе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте начнем со вступительного слова. Позвольте мне сказать пару слов про наш институт. Мы представляем один из самых больших институтов в нашем университете. У нас обучается более 6 тысяч студентов. И очень приятно заметить, что из этих 6 тысяч более тысячи студентов это иностранные студенты. И... Ну, уже неоднократно, наверное, на этих эфирах говорили, что одна из фишек нашего института – это изучение иностранных языков. Абсолютно на всех направлениях подготовки, которые у нас реализуются, ребята изучают минимум два иностранных языка. Но ну, английский, само собой, есть на каждом направлении, плюс в зависимости от того, на каком регионе, на какой стране специализируются студенты. Они изучают либо западные, либо восточные языки. И... Уже то, что иностранных студентов из самых разных стран мира, более 50 различных стран мира представлены а, в нашем институте, они обучаются наряду с российскими студентами. Понятно, что изучая язык, вы можете параллельно и пообщаться с носителями языка, узнать поближе представителей разных культур, разных стран и народов. А, вообще в структуре нашего института, как вы уже поняли, три высшие школы, и представители этих трех высших школ сегодня пришли к вам на встречу я думаю мои коллеги расскажут про свои высшие школы я представляю Высшую школу исторических наук и всемирного культурного наследия. Это ну, достаточно большая э, структурная единица в рамках нашего института. Мы предлагаем самое большое количество направлений подготовки для абитуриентов. И здесь самые разные присутствуют направления. От классической истории, раз уж мы Высшая школа исторических наук, до регионоведения. Это сфера политологии, археологии, документоведения, архивоведения, педообразования, антропологии, этнологии. И так далее. То есть, в принципе, любой, кто интересуется социо-гуманитарной сферой, найдет что-то интересное для себя в рамках нашей высшей школы. Ну, я думаю, я передаю слово представителям остальных высших школ, чтобы они тоже представили. Я, как представитель Вашей школы Востоковедения и международных отношений, могу сказать, что у нас основной упор делается на изучение восточных языков, соответственно, и на международных отношениях можно, преподают еще и на европейские языки. А на, так как я представитель корейского языка, преподаватель корейского языка, я бы хотела немножечко упор сделать на корееведение в ИМО и а, Корейский язык сейчас становится все более популярным и популярным, и поэтому изучение корейского языка вот не только с точки зрения языка, а также еще и культуры, истории, более глубже даст понять, что такое Корея, откуда она к нам пришла, как мы в нее можем попасть и так далее и тому подобное. И чтобы много большое количество, действительно большое количество дается на изучение Количество часов дается на изучение языка основного восточного. Там больше 216 часов в каждом семестре. И, соответственно, язык, когда мы выпускаем четверокурсников, у них примерно пятого уровня из шести возможных. И можно сказать, что они знают не только язык, но еще и литературу, методику преподавания языка знают историю, культуру, религию, то есть э, полное глубокое вот это вот изучение Кореи, региона, не только корейского, так и других направлений, там Китая, Япония, Вьетнама, э, Турции, <coughs> дает вот это полное представление о стране, изучаемого региона. И, соответственно, э, не только вот это вот изучение языка, не только пары, не только вот это вот. Учеба-учеба. У нас есть еще Дни корейской культуры, где мы можем посмотреть, как студенты реализуются творческие. Это и кей-поп танцы, и кей-поп песни, традиционные народные танцы. Много всего можно увидеть, сделать, поэтому студенты могут выразить вот это свое творческое. Также есть у нас научно-практические конференции, где еще и статьи они свои могут публиковать и так далее. Есть еще и олимпиады на знание корейского языка проводятся у нас. Проводится конкурс по переводу художественной литературы. И поэтому с какой стороны не возьми, то есть мы полностью огибаем весь регион и полностью прорабатываем, изучаем его. Вот. Это насчет корейского языка я вам рассказала. И немножечко расскажу про другие языки у нас. И японский у нас есть сотрудничество с японским фондом, с корейским фондом, у нас есть институт Конфуции, где мы реализуем вот это все. И поэтому большой выбор, большой... Вот чем хочет заниматься студент, тем он и занимается. И никаких ограничений нет. И мы поддерживаем это со всех сторон. И вот я очень люблю, когда мои студенты занимаются и кавердентингом. То есть это приятно смотреть, как они вдохновляются чем-то, делают что-то, идут к своей цели. Это просто потрясающе видеть, как человек начал идти с нами и берет все вершины. По-моему, это замечательно. И что еще бы хотела сказать насчет студ-обмена. У нас есть программы студенческого обмена с университетами Кореи, Японии, Китая. Наши студенты ездят там на семестр, на годовалые стажировки, и где они окунаются в вот эту языковую среду и еще более развивают язык. И у меня все. Спасибо. Я Альфи, я работаю из в России уже пятый уже год. я здесь в Казани. Я сам э, из Бразилии и здесь преподаю португальский и испанский язык. Э, работаю на кафедре Европейского Культуры, на высшей школе перевода. И для меня это уникальная возможность быть здесь в России и показывать немножко своей стране э, российских студентов. Это как э, приглашение э, российских студентов, чтобы Познакомились побольше наверное, с португальским и с испанским языком, потому что для России на данный момент это перспективный язык. Потому что сотрудничество между Бразилией, Россией и всеми государствами Латинской Америки растет каждый год. Да? Я еще помню, когда я переехал сюда, у нас была только одна группа, и это, конечно, они уже закончили университет, и сейчас из, этих, из этой группы есть кто работает с португальским, с испанским, есть кто сейчас на, в Бразилии, и есть одна сейчас в Казани, но она уже готовится к приезду да, в, в Европу. Я вижу большой результат. В нашей высшей школе есть, помимо португальского и испанского языков, если не ошибаюсь, более 20 языков, да, это очень много. А у нас тоже есть, я могу подробно говорить о, о португальском и испанском языке, а у нас есть программа обмена тоже, да? а сейчас мы сотрудим тоже с посольством в Бразилии, то у нас есть программа, у нас есть встреча, у нас есть очень много мероприятий для того, чтобы студенты видели язык не просто как механизм общения вне человека. Да? А это важно, что а, наши студенты чувствовали, и у него была возможность использовать язык в реальности. Да? То мы постоянно приглашаем бразильцев, которые проживают здесь в Казани, или а, которые находятся в Казани по, по какой-то причине. А мы приглашаем а, гостей, чтобы приехать к нам, общаться с нашими студентами, чтобы у них тоже было возможность использовать язык. И э, по поводу испанского языка у нас есть э, программа обмена с, с одной школы из Испании, из города Вайдолида. И, по крайней мере, два, два раза в год мы отправляем туда э, наших студентов, чтобы на, на две недели, чтобы они больше практиковали да, и познакомились прямо э, с людьми, которые используют язык в, ре, в реальности тоже. Да. И организуют там в, в наш университет встречи, мероприятия, speaking club да, для развития общения. И наши занятия, наши пары базируются на, на коммуникативных подходах и аспектах да, изучения языков. Мы много разговариваем. Я передам своим студентам немножко о своей культуре, о своей стране. Показываю кино, по возможности тоже готовы покушать да, традиционное а, блюдо бразильское и не только испанское, но и аргентинское, потому что у меня есть тоже а, опытная жизни в, в Аргентине. Я сам родился в Бразилии, но жил а, много лет на, в, в Аргентине. То испанский язык и португальский язык на, это для меня как родные языки. И меня всегда очень приятно видеть, как люди э, разговаривают на испанском языке в Казани. Я даже э, первым курсом говорил, что очень опасно говорить на испанском языке здесь, в Казани, потому что очень много э, людей, которые знают этот, этот язык. И это шутка, но на самом деле это очень приятно, когда мы далеко от родины, но все равно мы можем разговаривать на родном языке. И приглашаю всех желающих поступить в нашу высшую школу, познакомиться с нашими студентами. И у нас там в нашей высшей школе есть очень много испанскоговорящих. То есть кто хочет заниматься этим языком, я думаю, что проблема для общения не будет, потому что я каждый день хожу по коридору и могу слушать на испанскую речь. Да, то это очень-очень хорошо. А насчет португальского языка мы еще развиваем на да, португальский. И в следующем году у нас будет да, бразильская делегация здесь уже в, в Казани, чтобы познакомиться с нашими студентами. И стараемся там делать да, очень да, хорошую работу, да, чтобы дать всех, да, всем возможность не только знать наши сериалы, наши животные, природу и так далее но чтобы работать и зарабатывать на, а, в рамках португальского языка. Спасибо. А, давайте перейдем к следующим вопросам. А, при поступлении на лингвистику можно ли заранее выбрать, какие языки изучать? Вот такой у нас вопрос. Кто хочет ответить на него? А, у нас, да, по идее, студенты могут выбрать на два а, языка. Но в паре там есть, например, английский, португальский, немецкий, французский, немецкий, португальский, то есть возможность. Потом, когда они уже на третьем, на третьем курсе, они могут выбирать третий иностранный язык. Да? А какой будет третий иностранный язык? Или возможность выбирать этот язык зависит от каких языков уже на, на, на первом курсе. Да? Но mm -hmm. есть возможность. Наши студенты заканчивают университет на... Сознанием э, э, трех языка ну, на самом деле насчет выбора э, языка это ко, это ко всем э, направлениям, практически относится, кроме тех, где уже конкретно прописываются, какие языки будут изучаться. Вот если вы хотите э, понимать какая языковая линейка предлагается на том или ином направлении. Сейчас они уже, в принципе, определены. Можно посмотреть на сайте, на сайте кафедры, на сайте института, на сайте приемной комиссии, какие языки предлагаются. И, собственно, определяются эти языки уже после зачисления студентов. У вас в любом случае, когда вы придете и заявите о своем желании поступать на то или иное направление, спросят, какой язык вы хотите изучать. И в любом случае, конечно, ваше мнение, оно будет приоритетным. А потом уже там в в зависимости от того, как складывается ситуация, как набираются языковые подгруппы, сколько желающих на тот или иной язык, какие у них баллы по ключевому предмету, по тому направлению, на которое вы поступаете. Вот уже в зависимости от многих этих факторов определяется, кто в какую языковую подгруппу попадает. Но в принципе, вот такой ситуации, чтобы у нас было много недовольных студентов, которые поступили на направление, ожидая изучать там, один язык, а попали в другую языковую подгруппу, таких ситуаций практически не бывает, потому что когда даже определяется языковая подгруппа, есть ну, определенный период времени в начале обучения, когда можно поменяться. Подгруппах. Поэтому здесь ну, не надо бояться, что вы попадете не туда, куда вы рассчитывали. В любом случае с вами будут связываться представители института, проговаривать все эти моменты. Поэтому, когда вы заявление подаете, вы указываете либо в приемной комиссии, либо, когда вам будут звонить сотрудники, тот язык, который у вас находится в приоритете. И ваш день, конечно, будет учитываться. Спасибо. А на какие проходные баллы на бюджет ориентироваться в этом году? Это вопрос на засыпку, мне кажется. Каждый год вопрос, который нам задают, самый часто задаваемый вопрос. И каждый год мы отвечаем, что мы не можем вам сказать, на какую планку ориентироваться. Это, опять-таки, зависит от направления, от количества бюджетных мест, от того, какие ЕГЭ заявили на это направление, от того, как сдадут выпускники школ эти ЕГЭ. То есть здесь очень много таких моментов, которые надо учитывать, и они меняются из года в год. Поэтому вы можете, конечно, опять-таки на сайте посмотреть баллы предыдущих лет и примерно хотя бы себе представлять эту границу, но точно конечно вам никто ответить не сможет на этот вопрос. Давайте тогда поговорим про процедуру поступления. В какой момент нужно предоставить согласие о зачислении? О -хо -хо. Это, такой вопрос. Это... Там, вот у нас э, в приемной комиссии есть Весь календарный план, он там расписан, и сроки там тоже даны. То есть вот эту всю информацию о приеме можно посмотреть на сайте. И там вплоть до дат, до, каких, до какого числа, до какого времени, какого числа. Все прописано. Поэтому на сайте можно найти всю эту информацию. И согласие, зачисления, и заявлений, сколько заявлений можно подать, когда нужно там, оплатить, не оплатить. Вот эта вся информация есть на сайте. Ну, на самом деле, это очень тонкие такие вопросы, вот да. Да, в какую дату мне подать согласие, когда мне там оригинал при привести, не привести оригинал, да, и прочие вещи, э они действительно вот уже в рамках самой приемной кампании, наверное, будут решаться, и в каждом БУЗе, я уверена, вам будут советовать, ну, какие-то свои... Э алгоритмы действия в данной ситуации, но в любом случае, мне кажется, прежде чем вы будете заявление о согласии на зачисление подавать, ставить галочку непосредственно в личном кабинете, вы все-таки ну, очень серьезно все взвесите, посмотрите по всем направлениям, какая у вас ситуация. Ситуация стремительно меняется в последние дни когда вот подаются эти согласия о зачислении, вплоть до последнего часа она может меняться, особенно бюджетные места, поэтому здесь ну, надо постоянно отслеживать ситуацию в своем личном кабинете, постоянно смотреть, на каком месте по рейтингу вы находитесь, и не торопиться подавать это согласие о зачислении. Вот сначала взвесьте все свои шансы, и потом уже только подписывайтесь да, на это согласие, потому что там есть ограниченное количество раз, когда вы можете передумать, да, переподать заявление. А вырастет ли стоимость обучения в этом году? Стоимость обучения, ну, тут зависит, опять-таки, от направления. Насколько мне известно, сейчас как раз-таки на согласование находятся цены. Поэтому вот чуть-чуть попозже на сайте они появятся, но, как правило, резко цены не вырастают. А будут ли еще дни открытых дверей в офлайн формате в вашем институте? У нас остался последний день открытых дверей, последняя суббота месяца, это дни открытых дверей, и, собственно, в мае еще есть шанс дойти до нас и задать непосредственно вживую вопрос представителям всех направлений, которые у нас в институте будут реализовываться. Ну и напоследок, скажите, может быть, какие-то советы лично от вас по, ну, при поступлении будущим студентам? Ну, я думаю, это по очереди да. <смех> каждый, каждый, конечно, хочет что-то посоветовать. Я обычно и на днях открытых дверей говорю, что, и я, собственно, это уже проговорил, да, что очень важно понимать, куда вы поступаете и понимать, что вы 4 года будете учиться на том или ином направлении, посмотреть учебный план, прочитать все, что есть в интернете на эту тему, да, по этому направлению, увидеть, какие дисциплины вы будете изучать, какие языки вы будете изучать, и подумать, нужно оно вам или нет, или вам, возможно, интересно какое-то другое направление. То есть мы, конечно, как преподаватели, заинтересованы в тех студентах, мотивированных, которые приходят изучать именно тот, то направление, тот профиль, по которому мы преподаем. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вы четко представляли, что вам нужно и что вам хочется изучать. А не гнались там, может быть, за какими-то модными тенденциями и прочим. Вот вы себе задайте вопрос, что мне интересно и чем мне интересно будет заниматься. А вот, как коллеги сказали, сфера применения ваших талантов, их огромное количество. Это и наука, это и спорт, это и культ масс-деятельность. То есть неважно, на каком направлении вы учитесь, вы сможете самореализоваться, это 100%. Как там в песнях, в танцах, в киберспорте, где только э, это невозможно. Но мы же с вами понимаем, что вы приходите сюда прежде всего получить образование. Да? И прежде всего получить востребованное образование. Поэтому очень серьезно подумайте, э, прежде чем делать свой выбор. Да, это серьезный вопрос, потому что я, как на, уже много лет в России, и вижу, что, и, ну, не один раз, знаю, просто видел, что студент какой-то выбирает какой-нибудь язык, но просто потому что это первая тенденция, да, да. мода на заниматься этим или иным э, языком. И потом человек понимает, что это не для себя. Да, а то потому, что язык сложный или потому, что нет никак, никакого перспективы сейчас на а, или нет возможности практиковать на и больше знатно а, этот язык, то я думаю, что это очень серьезный вопрос. Можно а, перед тем, как выбрать язык, на человек должен а, посмотреть, а, есть структурное согласование, например, или возможность зарабатывать с этим языком, можно... насколько это сложно выучить на самом деле на этот язык. Потому что есть первый иностранный язык, есть второй иностранный язык, есть третий иностранный язык. Да? А куда идти с этим языком? Потому что язык это не просто набор слов, да? это работа, это очень серьезная работа то надо сидеть и делать задания, слушать, говорение, это все очень важно. И это не просто выбрать какой-то какой язык для... Ой, мне нравится этот язык, хочу знать этот язык. И там будет очень много предметов, которые, может быть, не знаю, не очень. Поэтому лучше подумать хорошо, а где мы находим сейчас, а что мы хотим и куда мы хотим именно, что делать с этим языком, потому что, как наш коллега сказал, 4 года, да, 4 года мы будем сидеть, да, и заниматься, и делать домашнее задание, и делать, и переходить на пару, и делать а, все возможное, чтобы выучить очень хорошо этот язык. Я тогда скажу, следуйте за своим сердцем. Достигайте э, мечту, которую, достигайте своих целей, которые вы себе поставили. И э, не бойтесь ни перед чем. Главное, идите туда, куда хотите пойти. И делайте то, чем, чем хотите заниматься. Все в ваших руках. С любовью. С любовью. Да. Лейла Айдаровна, Луиза Каюмова, Априжо Алифе. Спасибо большое за ваши ответы. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. А я напомню, что это был Институт международных отношений. Еще увидимся.